Yeah. Всем добрый день, меня зовут Матвей Ольга, я работаю в компании Синергетик. Синергетик это российский производитель моющих средств и средств для дома. У нас 4 основных категории продуктов, более 300 уже наименований, но всем мы запомнились. Пока что еще как средство для мытья посуды. Мы с этим активно боремся, хотя у нас очень много всего интересного и классного уже есть. Мы первые в России, чем очень гордимся, сертифицированное по жизненному циклу «Экопроизводство». На данный момент численность нашего штата составляет около 2000 человек, при этом 750 из них добавились за прошлый год. И относительно в течение последних пяти лет мы растем примерно в два раза в год, что, естественно, влияет на качество на состоянии, на качество построения всех внутренних процессов, и мы, конечно, сильно отстаем. Сериально мы находимся, головной офис находится в Нижнем Новгороде, производство в городе Дзержинск, сотрудники распределены по, практически по всей России целью этого проекта будет являться, конечно же, трансформация системы внутренних коммуникаций. На данный момент это не внутренние коммуникации, а все вот это информирование, о котором многие сегодня уже говорили. Основные задачи – это в первую очередь, конечно же, оценить состояние внутренних коммуникаций, провести внутренний аудит. По результатам этой оценки трансформировать каналы коммуникации, определить ключевые послания по работе с корпус культурой и составить план коммуникации на год. А основные проблемы. Самая главная проблема – то, что мы ничего не знаем о людях, мы никогда еще не проводили исследования, мы не знаем ничего об их вовлеченности, о том, что они думают, как относятся к компании, что они чувствуют, как хотят получать информацию, мы ничего о них не знаем. Вторая проблема – это то, что система внутренних коммуникаций – это не единственная система, которая не успевает за темпами роста компании. У нас очень мало… Проектов для вовлечения сотрудников. У нас сейчас не хватает каналов коммуникации, чтобы обхватить все целевые аудитории. У нас нет единой системы постановки задачи и ведения проектов. Руководство на уровне идеи отрицает существование регулярного менеджмента и регулярных собраний. В связи с этим у нас появляется ряд плюсов и ряд минусов. Каскадирование как инструмент коммуникации отсутствует совсем. И с этим нужно что-то делать. Ну и, конечно, единая база для хранения информации, потому что сейчас все очень-очень разрозненно и не, структурно непонятно. Целевые аудитории – это в равной степени офисные сотрудники, ну, плюс-минус в равной степени офисные сотрудники и менеджмент производства. Есть небольшая прослойка из региональных и полевых сотрудников. Это те люди, которые представляют нас в регионах. Они в основном работают на удаленке из дома. Либо это мерчендайзеры, которые работают в полях. Я их объединила в одну целевую аудиторию. И рабочие на производстве. Это основной наш костяк, самая большая по численности целевая аудитория, с которой мы на данный момент работаем очень-очень мало, некачественно, и уровень их вовлеченности, информированности он, конечно, оставляет желать лучшего. По офисным сотрудникам, если подробнее поговорить, то самая главная наша, опять же, я считаю, проблема с офисными людьми это то, что у нас. Отсутствует структура подчиненности. На данный момент а, все документально, по, по документам, все сотрудники в основном подчиняются либо генеральному директору, либо коммерческому директору в зависимости от их территориального расположения. То есть это отсутствие структуры влечет за собой очень многие проблемы и в том числе вот эта история с каскадированием у нас страдает очень сильно и отсутствует единая система постановки задач и ведения проектов то есть все работают в разных системах никакой, никакого общего информационного поля нет и это конечно тоже большая-большая боль отсутствие единой базы хранения информации, мы ничего не понимаем о настроении сотрудников кроме личных каких-то интервью и общения у нас нет канала для получения этой информации. На данный момент мы с ними работаем посредством email-рассылки. У нас есть каналы в Telegram, у нас есть чаты в мессенджерах. Редкие собрания по необходимости существуют регулярно Менеджмента, как я уже сказала, нет. Редкие корпоративные мероприятия тоже в основном несут развлекательный характер, они не ставят перед собой какие-то цели в плане сохранить и трансформировать существующие каналы коммуникации, привести их в порядок и внедрить для офисного для офисного сегмента внедрить, конечно, корпоративный портал. На этапе его внедрения мы столкнулись с самой главной проблемой – это отсутствие структуры. Никакие бизнес-процессы у нас там реализоваться не могут, потому что мы не, не имеем структуры как таковой. Соответственно, с ней нужно разобраться, и это уже задача, разработать систему постановки задачи и проектной деятельности, либо просто выбрать, на самом деле, существующих вариантов из множества, и а, внедрить. Доработать, собственно, портал, подготовить его к запуску, составить коммуникационный план по внедрению портала, внедрить его, над, как этап одной, одной задачи, а, провести апгрейд существующей email-рассылки, дайджеста, потому что ну, сейчас это не имеет никаких рубрикаторов. А, такой набор, просто все, что собрали за неделю, то и, собственно, и а, пошло в эфир составить план корпоративных мероприятий, естественно, составить план обучающих мероприятий в том числе. Дальше. По региональным и полевым сотрудникам, которых я объединила, это тоже, они страдают от отсутствия единой базы хранения информации, все везде в разных источниках, нет понимания настроения их также, редкие какие-то совместные активности, мы их довольно редко привлекаем к чему-либо. Сейчас примерно так же, как с офисными, мы с ними взаимодействуем, те же каналы коммуникаций, и, ну, Примерно такой же план по ним в дальнейшем. Сохранить существующие, внедрить корпоративный портал. Я поняла, что вы про диаграмму, да. Это нехорошая штука с табличками, потому что на самом деле на красоту не было времени. По задачам. Здесь немного меньше внедрения корпоративного портала, апгрейд дайджеста, то же самое, составить активности, составить какой-то план активностей с участием региональных полевых сотрудников и обучать их уже начать наконец-то и вовлекать вообще во все наши внутренние активности. Менеджмент производства – это следующая наша целевая аудитория, с которой мы недостаточно на данный момент работаем. Они также страдают от отсутствия единой базы, мы также о них ничего не знаем, и здесь еще отсутствует культура вообще, в принципе, информирования, отсутствие культуры обратной связи. Они очень мало общаются. У них, в отличие от офисных ребят и ребят из регионов, все-таки есть довольно регулярные собрания. К каналам коммуникации здесь у нас добавляются информационные стенды. Очень редкие тоже корпоративные мероприятия. И почему-то я не дописала, что э, помимо сохранения существующих каналов и вреждения корпоративного портала, конечно же, нужно добавить им еще э, каналы коммуникации. В зависимости от результатов исследований мы поймем, что это будет: либо это корпоративное телевидение, какие-то плазмы по территории производства, либо это радио, либо это журнал. Э, в печатном виде, потому что очень многие сотрудники на производстве не имеют телефонов, это про рабочих, скорее, больше. Вот, соответственно, про систему постановки задач, она также для них понадобится, а, внедрить портал, систему материальной мотивации хотя бы, хотелось бы разработать для всех сотрудников производства, включая менеджмент, и корпоративные мероприятия, обучающие мероприятия также для них проводить. И самая многочисленная и самая проблемная аудитория – это рабочие Здесь, опять же, в первую очередь отсутствие эффективных каналов коммуникации, потому что на данный момент у нас есть для них только канал в Телеграм и информационные стенды, по сути, с собраниями, а у многих из них просто нет телефонов, которые могли бы поддерживать эти каналы, и это большая проблема. Мы, не, не, мы о них ничего не знаем, не понимаем их настроения вовлеченности, также отсутствует культура информирования, отсутствует культура обратной связи и в планах, конечно же, расширить каналы коммуникации с ними, создать вот либо радио, либо журнал, либо ТВ, что-то, что позволило бы нам доносить информацию до каждого сотрудника производства и влиять на его поведение, а не просто доносить информацию. Соответственно, и задача создания новых каналов, разработка системы нейтральной информации, проведение корпоративных мероприятий, обучающих, увлекающих и так далее. План действий. Исходя из этого, я прописала три, наверное, таких первых, самых глобальных и важных шага. В первую очередь, это проведение внутреннего исследования с целью оценить состояние внутренних коммуникаций, оценить состояние и настроение людей понять, где и каким языком мы можем разговаривать с этими людьми, и по итогам этого внутреннего исследования получить рекомендации по стратегии внутренних коммуникаций. Это мы будем делать с помощью анкетирования, с помощью фокус-групп, с помощью глубинных интервью, наблюдения. Ну, тут, собственно, все средства хороши. По итогам исследования должна быть составлена стратегия, принято решение, подписаны документы, и внутренние коммуникации, наконец-то, уже должны начать показывать результаты, в цифрах. Это тоже относится к инсайтам по по курсу, потому что для меня это было реально открытием, что все имеет цель и все можно оцифровать. Это очень круто. Следующий шаг: трансформация коммуникационного пространства, создание единой информационной платформы для структурирования и хранения данных, создание эффективных каналов коммуникаций с помощью внедрения корпоративного портала, трансформации существующих каналов коммуникации, извиняюсь, у меня тут... Ребя... А, Нет, я не хочу, Нет. А, внедрение корпоративного портала, трансформация существующих каналов коммуникации, внедрение единой системы постановки задачи введения проектов. А, оценим мы это, всю эту деятельность с помощью опросов а, до и после внедрения корпоративного портала. А, также проведем опросы на предмет эффективности каналов коммуникации до и после интервью Фокус группы тоже нам в помощь здесь, и повышение уровня исполнительской дисциплины путем внедрения единой системы постановки задач и ведения проектов, что тоже можно оцифровать по количеству просто в срок выполненных задач. И с помощью этой системы хотелось бы уже начать получать эту информацию. Следующий пункт – финальное развитие корпоративной культуры. Чтобы сотрудники, наконец, прониклись и понимали вообще, о чем мы, кто мы, чего мы хотим, закрепить у них образ мыслей и действий, я, Воля ускоряюсь. Закрепление образа мыслей и действий сотрудников в соответствии с корпоративными ценностями. Жесткая фраза отсеивания людей, несоответствующих соответствующих корпоративной культуре. Естественно, я имею в виду, что мы должны сначала с ними поработать, и только после этого в случае, если совсем все плохо, они сами отсеются. Переупаковать миссию и ценности, коммуникационная компании в поддержку, внедрение культуры амбассадорства, развитие корпоративного волонтерства и корпоративные мероприятий как инструмент. И опрос до и после, естественно, на понимание сотрудников ценностей, на вовлеченность людей в проекты. Команда проекта – это команда внутренних коммуникаций, на данный момент она Практически еще не сформировано, нас двое, но у нас еще очень много других задач, на которые мы постоянно отвлекаемся, то есть мы не погружены полностью только во внутренние коммуникации. С недавних пор у нас появился департамент развития сервисов, который обещал нам активно помогать, наш внешний маркетинг, административное направление, дизайнеры и команда IT с нами вместе. По итогам проекта в течение первых трех месяцев хотелось бы получить, собственно, информацию о сотрудниках, завершить исследование, утвердить на уровне руководства стратегию и годовой план. Через шесть месяцев после начала проекта хотелось бы уже иметь новые эффективные команды, каналы коммуникаций, единую систему постановки задач и проектов и понимать сотрудники, иметь инструмент для того, чтобы понимать проблемы сотрудников и при, принимать действия для их решений. Через год результаты опроса по вовлеченности ежегодного годового исследования должны показать увеличение уровня лояльности, вовлеченности и, собственно, понимание людей, ключевых ценностей корпоративной культуры.